24 марта в рамках научно-популярного проекта Про наука в КФУ пройдет Зачетная ночь. Цель мероприятия раскрыть тайны Вселенной, а также простым языком рассказать о передовых исследованиях и поделиться интересными лайфхаками. Ну, действительно, шестнадцатая серия научно-популярного проекта Про науку в КФУ посвящена именно университетской тематике. Называется она Зачетная ночь. И в этот вечер, в эту ночь, каждый. Человек, который придет к на мероприятие, сможет почувствовать себя студентом. Гости мероприятия получат возможность познакомиться с экспертами, учеными в различных отраслях науки. Помимо этого, участников проекта ждет 20 интерактивов, в числе которых познавательные мастер-класс викторины и выставки. Топовые спикеры проведут лекции о главных тенденциях в мире наук. Их в числе магистр игры «Что, где, когда». Родители, опять же, приходите обязательно с детьми, потому что интересно площадке будет и детям, и взрослым. Потому что интерактивы наши ориентированы на практически все возрастные категории. Само общее мероприятие – это 6+. Научно-популярный проект Казанского федерального университета «Про в КФУ» радует студентов с 2016 года. В среднем одно мероприятие собирает до 3000 гостей. Вход свободный зарегистрироваться можно на официальном сайте университета. Арина Рахматуллина, Александр Кузнецов, Универньюз.